Это Юля. Она экологически сознательный человек и каждый день сталкивается с рядом проблем, как сортировать, куда утилизировать или кому отдать ненужную вещь на вторичное использование. А это Андрей, он молодой предприниматель и занимается переработкой вторичного сырья, но постоянно чувствует нехватку материала. Недавно Юля и Андрей узнали о мобильном эко-приложении «Клево», с помощью которого каждый желающий может разместить накопленное втор сырье, а те, кому оно нужно, могут забрать его доставки для дальнейшей переработки. Кроме этого, в приложении можно разместить ненужные вещи для повторного использования, а также проложить на карте оптимальные маршруты. Юля заходит в приложение, фотографирует свое второе сырье добавляет его описание, а приложение отмечает геолокацию. Андрей, в свою очередь, сразу же получает уведомление о только что добавленном объявлении и тут же связывается с Юлей для согласования времени, когда можно забрать сырье. Теперь Юля счастлива, ведь ей больше не нужно заботиться о том, куда сдать накопленное сырье или как поделиться с другими более ненужными ей вещами. Андрей же, благодаря фильтрам и всплывающим уведомлениям в приложении, первым узнает о появлении необходимого ему сырья поблизости. С помощью Клева он, наконец, начал получать достаточно сырья для своей перерабатывающей установки и уже подумывает о расширении производства. Клево. Клево. завод Клево. Клево.